Sweet Kids. и сегодня у нас тест-драйв наших покупочек, которые мы купили в канцелярском турецком магазине. <музык> <музык> Этот клей загущается от воды. Сегодня у нас вот такой вот розовый клей, очень яркого и красивого цвета. Вот такой вот Прозрачный слайм, зеленый клей, также еще обычный прозрачный клей. Кстати, вот эти вот два клея, зеленый и розовый, они специальны для слаймов. На этикетке написано слайм ПВА, то есть это специальный клей для слаймов. Ну а если вы хотите увидеть, где мы покупали этот клей и цены на него, то переходите по ссылочке в описании на это видео. Что? Начинаем! Первое, что я хочу испытать, это слайм, который мы купили в канцелярском магазине. Он прозрачный, с добавлением блесток. Ну что, открываем! Так-то слайм неплохой, в принципе. Но если только ты его будешь вот так в руках жмякать, потянуть его, как настоящий слайм, ну, как бы, сами видите, не очень. А так-то слайм очень красивый. Если вам попадется свежий слайм, то будет очень клево. Я оставлю этот слайм. И попробую его изменить, если у меня это получится. Ждите следующего видео. Я напоминаю, что цена этого слайма 2,5 лир. На наши деньги это 25 рублей. Ну что, приступаем к следующей нашей покупке. Это вот такой вот клей ПВА для слаймов. Цена его 35 рублей. Текстура клея на прозрачной основе. Ну, я не знаю, почему, но здесь не БВА-клей. Клей достаточно густой, насыщенного зеленого цвета. Я думаю, из него получится слайм. Клей ничем не, не ароматизирован. Пахнет обычным клеем. Ребята, вот такая вот текстура В качестве сгустителя я использую борокс. Клей okay. начинает загущаться вот такими вот сгусточками. Так вот он клево тянется, думаю, можно вымешивать уже руками. Пока что слайм очень сильно липнет к рукам, но, по-моему, он очень хорошо захватывается. Вот этот вот кусочек повымешиваю еще. Текстура какая-то у него пока что я чувствую не как у обычного клеера слайма. Ну, вымешу, может быть, будет обычная текстура клеера Осталось только очистить мисочку и руки, и слайм будет готов. Итак, этот слайм отлично кликает, тянется и хрустит. Вот этот вот клей я вам всем советую. Обязательно, если будете в Турции, в канцелярском магазине, приобретайте этот клей себе. Ну что, ребята, гоним дальше. И следующий на очереди у нас это клей бронз. Он прозрачный и густой, и также силиконовый. К нему у нас есть вот такой вот глиттер с красными бусинами. Ну что, приступаем. Первым делом вылим клей. Думаю, я сейчас добавлю сюда немного воды. и налила воду в баночку, чтобы также достать остатки клея. <свист> Опаньки! Оп Этот клей загущается от воды. Вот это поворот! Ничего себе. Но что-то он странно как-то загущается. Активатор. Как-то масса слишком жидкая. Я почему-то была уверена, что из двух клей получится слайм, но это как бы ну, не совсем слайм. Причем запах у этого слайма очень редкий, сильный, так как клей очень неприятный пах. И, ребята, слайм из него не получился. Ну, я, по крайней мере, не могу это пока что назвать слаймом. Возможно, не надо было добавлять в него воды, но клей очень густой. Если вдруг вы пробовали делать слайм из этого клея без воды, то обязательно пишите в комментариях, получилось ли у вас. Ну смотрите, вот, ребят, может на камеру это не передается, но в жизни он очень красивого цвета. Это прям такого, он блестящий, такой прям клевый вообще. Ребята, это очень похоже на кристальную жвачку для рук. Знаете, такие продаются в магазинах, но по текстуре он, по-моему, такой же. А, ребята, я решила на этот слайм блестки не тратить, ну, потому что, типа, это слайм. Играть я им точно уж не буду, а сейчас просто выкину его в мусорку. Ну что, ребятки, приступаем к к исследованию следующего клея будем тестировать вот такой вот розовый клей. Я думаю, слайм из него получится, так как и зеленого получился. Ну что, выливаем. Сушеньки здесь какие-то. Посмотрите, какой у него платежный цвет. По текстуре клей, в принципе, точно такой же, как и зеленый. Только другой цвет и немного больше пузырьков, потому что я его уже немного помешала. Я хочу сразу в этот клей добавить туда блестки и бусины. Думаю, получится очень гламурненько. Сначала мы насыпем блесточек. Дальше добавлю бусину. Бусину буду добавлять немного, пока они достаточно крупные и будут вылетать из слоя. Все, думаю, можно добавлять активатор. Думаю, можно вмешивать Слайм у меня получился. Он отлично тянется. Хрустит. И кликает. ну вот так слайм очень прикольный. Вот такие вот слаймы, ребята, у нас получились. Они очень клевые. Какие вам слаймы больше всего нравятся? Пишите в комментариях. Ребята, ну а на этом наш Тайзер Драйв закончился. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Нам будет очень приятно. Мы были на канале Светки. Всем пока-пока.